И последняя вещь, без которой вы точно не сможете увеличить свой капитал, это люди. Без аудитории никто не узнает о том, чем вы занимаетесь. А если об этом никто не узнает, то и денег вы не будете иметь. Не спешите использовать рекламу, если ваше дело и вы это одно целое. Лучше потерпите какое-то время, пока об этом начнут узнавать люди. Сами рассказывайте об этом, и успех будет просто неизбежен.